Всем привет! У нас с экспертной беседы с Турбанжур вернулась наша замечательная Леночка Цыганок из прекрасных солнечных Доминиканы будет делиться своими видео, своими лайфхаками, ну и конечно все расскажет вам про отдых в Доминикане. Леночка, привет! Привет-привет, всем привет! Да, знаешь, уже так хотелось поделиться своими эмоциями, впечатлениями о Доминикане, я на самом деле очень давно туда хотела поехать. И таки сбылась моя мечта. Вот поехала в информационный тур на первом чартере, который в этом сезоне запущен Киев для Романа прямой перелет. Сразу вот кому возможно режет рух, слух, то есть да не пунтакана, а перелет идет для Роману Вот. Ну скажу, скажем, перед тем как начинать по перелетам, по визе, вот знаешь такие, скажем, ну вот неоднозначные мнения по Доминикане были. Почему? В основном все да классно. но вот иногда слышала от коллег, что, ну вот, такая, знаешь, хорошая Турция, но далеко лететь. Mm -hmm. вот, и я как-то такая, знаешь, думаю, ну как это, это же Доминикана, какая хорошая Турция. Но все-таки это ассоциация больше с тем, что это все включено, mm -hmm. это на территории максимум инфраструктуры. То есть, но ну, я никак не соглашусь, что это хорошая Турция. Почему? Потому что первый же день, то есть ты прилетаешь очень рано, еще можно даже, кстати, в этот же день встретить рассвет. Вот. А и... Я, кстати, видела твой прямой эфир, Леночка выходила, что я говорю, я пишу, я не понимаю, где. Ты? Что это за страна? Она говорит, я доминиканец. Да, да. У да. вот. них, кстати, очень красивые расцветы, как раз они а закаты. Почему? Потому что, вот знаешь, когда мы привыкли, вот, например, в море, в море или в океан опускается солнышко, красное, так четко его видно, то здесь такого особо не увидишь. То есть, да, есть закаты, но не такие. Вот как раз красиво встречать рассветы. Вот. И это можно сделать в первый же день, когда вы прилетите, потому что прилетаете рано. Вот. И сразу же, конечно же, Побежали на пляж. И вот это, знаешь, эта красота, когда это белый песочек, эти пальмы прямо на пляже. В некоторых отелях даже нету зонтиков, потому что так много пальм, и они вот очень близко к воде. Ну, в зависимости от отеля, но ну, вот все равно... И мое первое впечатление было, ну вот эта картинка, которую я так хотела, то есть все сложилось, ну а дальше, конечно же, просмотр отелей, экскурсии, то есть да, и уже окунулись во всю атмосферу. Ну начнем с, как бы не с главного, да, с особенностей и... Вот то, что прямой перелет, вот кому говорю об этом, то, хотя он с прошлого года улетал, то есть сезон, вот, и в этом году опять возобновили чартерную программу, многие и радуются, и удивляются, что есть прямой перелет. Но, как минимум, это очень удобно, то есть нету э, стыковок, потому что, ну, как бы, во-первых, 12 часов можно поспать, а вот это, знаешь, поспал, встал, там, перешел, uh -huh. то есть еще что-то. Конечно, есть, скажем, плюсы у авиакомпании Air France, которая летает туда со стыковками вот, но все-таки прямой перелет он чем классный у нас вылет был 23.30, соответственно то есть ты себе целый Ночь. день да, был занят своими делами поспал как раз вот в самолете два раза тебя покормили вот в общем-то довольно-таки хорошо туда кормили назад э, да Назад э -э, доминиканцы уже не так нас вкусно <кормили>, вот, Но, в общем-то, как раз и хорошо поспали. И туда, что классно, ты прилетаешь и как раз раннее ранее утро, по-моему, 4 утра по местному времени. Разница по времени у нас 7 часов. Ну, честно говоря, ощутимо, это такая, скажем, отдельная тема. И вот сейчас вот видео, там как раз мы в аэропорту. Аэропорт для романа небольшой. И чем это классно, что не ну, нету долгого прохождения паспортного контроля, вы что, сразу проходите пешочком? Да, Про, да, вот смотри, да. вот это вот и все, вот наш да, трап самолета, и вот сразу же тебе mm. уже, да, вот он небольшой, компактный, вот, и за счет этого не будет тратиться время на вот все, mm. скажем, такие части аэропортовые по поводу, да, по визе и по паспортному контролю. Вот, тоже, да, есть вот пример того, как заполнять миграционную карточку, все расписано на русском языке, то есть это несложно, можно у нас турбанжур попросить, mm -hmm. и мы выдаем с нашим пакетом документов, пример, как это заполнять, хотя там это тоже все есть. Вот. Ну, в принципе, это весь самолет, самолет лететь большой, поэтому, ну, прям это не так прям быстро будет, но ну, где-то около часа у нас это все заняла, эта вся процедура. Виза не оплачивалась, вот, то есть это бесплатно, заполнили миграционную карточку, дальше там, по-моему, еще отпечатки пальцев сканировали и вышли, забрали уже чемоданы. Вот что, кстати, важно, есть, там даже написано, и если вы берете какие-то перекусы с собой в самолет, я не знаю, мне кажется, что смысла в Доминикану на все включено, нет смысла вести что-то с собой с фруктов, из продуктов, но это нельзя, то есть вот фрукты там, какое-то мясо, вот при мне видела, ну, вот ребята останавливали, то есть там все в сумочки сканируются при выходе, uh -huh. и у них своих фруктов достаточно <laughs> интересных, вкусных в отелях, вот, поэтому, поэтому фрукты как раз брать с собой не нужно. Ну вот повторюсь компактный компактный аэропорт, вот, то есть мы уже тут ждем свои чемоданы, и в общем -то, нас уже встречала принимающая сторона, и дальше отправились в наш отель. Если говорить все-таки о трансфере, да, вот э, не пунта насколько сколько же ехать, то есть это, ну, наши первые, первые э, отели были как раз вот ближе, это была Ля Романа, то есть это Карибское Карибская, побережье, да. да, вот, но, э, в принципе, если ехать в пунта -Кан, в зависимости от отеля, то есть, ну, это будет где-то, ну, часа два, то есть это не угу. то, что там, знаешь, четыре часа, часа там. Ну, два, может, после девятичасового... 12, 12 а Еще 2 часа, тем более утром Утро, Утром можно, можно еще поспать, да. да, то есть все равно еще все такие, скажем, да, сонные, то есть ну а дальше, а дальше вас уже ждет красота, да, атлантического и декористского. Да. окунулся или в море окунулся, все уже прошло. Все, все, прошло. Да, ну и классно вот то, что я говорю, туда прилетаешь, это раннее утро и советую никому не ложиться спать в этот же день, какие бы вы ни были уставшие, потому что потом будет очень сложно все-таки, да, вот пере, перестроиться. А, вот по поводу до разницы по времени, 7 часов она сейчас, и вот знаешь, так тоже интересно, ну, то есть ты спишь, вот, а у нас уже, получается, день, и вот проходит полдня, пока мы просыпаемся, и у тебя уже куча сообщений, там, кого по работе, кому просто, ну, друзья, знакомые, родственники пишут, вот, потом ты, как бы, можешь быть на связи, на связи, потом наш уже ложится спать, то есть ты уже где-то после обеда говоришь спокойной ночи всем своим родственникам, любимым, вот, но если ты не ложишься рано спать, где-то около там часа ночи уже уже можно сказать доброе утро уже у нас да ранние пташки просыпаются так что вот такой интересный формат вот если можешь оставаться и на связи и есть время все-таки знаешь когда тебе не нужно оставаться на связи в том плане кто должен быть там по работе например да по каким-то моментам то у тебя вот есть после обеда время когда в Украине все спят ну а соответственно ты что отдыхаешь а ты отдыхаешь и наслаждаешься что хотела еще сказать по поводу таких вот важных моментов, по поводу, э, по поводу угу. розеток? хотела сказать, а, вот да, кстати, то, что такое вот, как -то адаптер, важное то, что, да. что нужно, нужно знать, да, по поводу адаптера, то есть много отдыхает э, там американцев, и, в принципе, у них розетки э, ну, отличаются от наших в отелях, кстати, очень, во, ну, не во многих, ну, да, во многих все-таки есть даже такие USB э, зарядочки, э, э, даже не зарядочки, а вот вход, как бы, uh -huh. да, тебе не нужно, получается, телефон вставлять сразу вот в розеточку, а потом, ну, вот просто, просто шнурок, просто шнурок можешь вставить, и все, но если вы там с ноутбуком, или там, не знаю, что-то еще, что нужно именно включить в розетку, то тогда нужен переходник. В отелях, как правило, их не предоставляют, то есть это нужно покупать или там на месте, или ну, заранее. Но там вот на пляже был 1 доллар, но мы в каком-то самом первом отеле купили, это стоило 3 доллара. Ну, ну не какие-то космические да, деньги, да. то есть, да, потому что у нас кто-то вез с Украины, не тот купили, они все-таки разные там есть, так что может действительно стоит на месте, Но ну, и об этом позаботиться в первый день, чтобы комфортно провести время. Ты да. всегда была на связи, у тебя всегда был интернет, Я да. да, по поводу интернета, в отелях во всех есть Wi-Fi, в зависимости от уровня отеля есть как по всей территории, uh -huh. вплоть до пляжа. Вот и часть прямых, прямых эфиров было как раз с интернетом от отеля. Вот. Но есть что, например, только на ресепшене и может, соответственно, не очень хорошо ловить, когда много людей. По поводу карточки. Карточка стоит местная 5 долларов, вот. но там тоже есть две фишки. То есть нужно, можно искать вот эти авторизированные, она mm -hmm. Эм, ну тоже как бы магазинчики, продажи. да, точки продаж Нужен паспорт с собой Она стоит 5 долларов сама симка И 5 долларов дальше уже пополнение Но только на 5 дней Ну вот мы нашли в одном из отелей На пляже, то есть без паспорта Нам сделали все то же самое Тоже на 5 дней, но вот без паспорта нет По-моему даже мы всего заплатили 5 долларов mm -hmm. И в общем-то достаточно много там было Или 4 гигабайта интернета mm -hmm. То есть мы его даже не использовали И закончились эти 5 дней Дальше можно опять пополнить и ну, просто нужно будет ее пополнить Ну или если, скажем, ну, нет такой необходимости Прям быть всегда на связи да, То в отеле, как правило, этого интернета будет достаточно Ну что, вот такие вот вводные про Доминикану Давайте переходить в следующее видео Будем говорить более детально Почему Ля Романа, почему Вунтакана Карибское побережье или же океан Переходите в следующее видео Экспертные беседы с Турбаншоу